Привет, мои дорогие друзья и зрители! Наше путешествие по солнечной Греции продолжается! Сегодня мы переезжаем на Халкидики, едем вдоль моря по нижней дороге, здесь очень красивые места, постоянно идут дикие пляжи, на которых нет никого, и вообще загрузка дороги снизилась уже. Потому что скоро начинается учебный год в Болгарии. И Болгары, скорее всего, большая часть уже уехали. Дороги в Греции свободные, как мы знаем. Просто по этой дороге никто не ездит, потому что здесь скорость 70 километров. А, может быть, еще и это. А вот там параллельно есть скоростная дорога. Да, то есть все едут, наверное, по скоростной дороге, а мы едем вот по видовой, так скажем. Вот так выглядит наша карта. С одной стороны море. А с другой небольшие горки Дороги здесь такие, что их хочется снимать Очень красивые. Это обычная дорога на Солоненьке Ну а нам ехать еще немножко больше Потому что мы едем в Полихрона Там мы отдыхаем практически каждый год По несколько дней Ну вот три года не были Сейчас посмотрим Как там красиво на горизонте какая-то башня, типа крепость, на холме прямо смотрит на море. Интересно. Можно потише. Вот он называется Tower of Apollonia. У -у -у. Интересно, это какая-то местная достопримечательность? Даже останавливается. Да, он там есть место для стоянки. Вот мы остановились на парковке. Какая над нами скала нависает. А на той стороне море. Вот такие горки у нас пошли. Интересно. Здесь вот у нас море. Там стоят кемпера, релакс-бич. Да, в Греции везде раздолье, везде можно стоять кемпером, везде есть подъезд к пляжу. Я уже об этом говорила и каждый раз этим восхищаюсь. Здесь все для всех. Это что такое старинные раскопки? Так, вот мы остановились специально посмотреть, что там на море. Там такой пляж. Совершенно дикий, пустынный. Так, ну вот большой такой городочек. На бережке вон там море. И тут кладбище. Это все рядом. Ну, вот здесь есть супермаркет, да, вот Фэмили, интересно. А вот дискаунт-маркет, смотри, нужно заехать. Это аутлет, да, думаю, что да, много машин здесь стоят. Просто я не знаю, что это за магазин, бесплатные дороги рулят. Тут и греки по ним ездят, горшочки. А вот где-то Лидл. Вот я его помню, что мы ездили сюда в Лидл. Это в Греции очень распространен Лидл. Заправка 189, это дизель. Здесь на заправках кафе вообще не практикуется. Вот такое передорожное кафе. Можно и мороженое. О. Вот мы тут будем кушать. Банится. Никакой проблемы. Сели, поели, опять пошли. Так, сейчас нам принесут кофе. Супер какая. Oh, thank you so much. Вот такой дом, это такой у нас и банец. Ну и кафе, конечно. Повсюду все равно находятся эти места для отдыха. Тут недалеко море. Цены. То есть мы заезжали в Ставрос. Там мы попили кофе. А теперь мы поедем на Через 200 это выглядит вот так впечатляюще поверните налево вот ставрос вот здесь есть такая реклама и вот это городок по идее все равно на море конечно так mm -hmm. да нам осталось 127 километров до места сейчас 13 Кемпинг или что это? Вообще места красивые, лесные. Слава богу, пожары лесные не затели этих мест. И все так красиво и красиво здесь. Да, напоминает очень сильно. Здесь где нет Алмона, все очень сильно напоминает Болгарию. Вот мы и на месте. Полихрон. Есть такая маленькая церковь. Она называется, я даже не могу почитать. Ну, тут все по-гречески, короче. Мы проезжали мимо и увидели. Ну, вот, а это вот самый центр нашего поселка, полихрона. Вот такая стелла. И мы сейчас идем в магазин. Как-то идем по худки. но днем здесь ничего не работает. Ну, мы тут пришли, не знаешь? Ну, все это было открыто вечером. Ну, да. Сейчас мы там посмотрим купальник. А тут вот и есть супермаркеты. И врачи, тут доктора на каждом углу. Если кому-то надо. Вот, к врачам можете сюда. Доктор. В общем, тут лекарь. Лекарь, доктор... Так, а вот здесь мы сейчас посмотрим купальники. Вот это красный. Вот, сейчас мы это нибудь себе прикупим. Вот это похоже на купальник. 15 евро стоит. Отлично. Так, Summer Beach. Так, вот наш отель полихрона. Вот наша комната. Так, мы ее открываем. Так, наш номер выглядит очень просто. Кровать дубе тумбочек, маленький столик, холодильничек вообще вот там под столом. Зато прекрасный вид из окна. Плюс вот эти две кроватки, которые, на которые наверное спят дети. Такой у нас санузел. Раковина, душевая кабина и у все просто. Интерьер на потолке. Вот а тут есть кондиционер. И вот этот прекрасный вид из окна, который стоит всего. Вот он. Я могу снимать бесконечно. Балкончик тоже небольшой, но очень красиво все. Такой маленький отельчик. Здесь по утрам мы обычно завтракаем. Как нам ящница осталась, нам еще чуть-чуть. Зато какие булочки. О, ты видишь? Так, тебе булочки, бери булочки, mm. булочки. Так, ну что, яйца я буду, или яичницу. Помидоры, пицца, Рухты и соки. море. И мы идем уже. Такая жарить. Нет, нам Здесь у нас променад, но он же и проезд машин. В принципе, здесь так. Всем все можно Кто хочет едет, кто хочет идет. А здесь у нас пляж. пляж, тут у нас принимает. тут можно тут смотреть, прямо рядом все, а здесь кто-то типа свободная зона, да, да, да, да, вот здесь можно лежать на полотенцах, чудно, место ну да, Здесь есть вот такие пляжные магазины Здесь вот так стоят машины То есть люди приехали купаться, это те, кто не живут в отеле Вот нашли хорошие лежаки. Ну что, мы туда придем от ресторана. Пойдем кушать и там заляжем. Здесь опять свободная зона. А здесь косяками стали машины. А почему они так вот заставляют пешеходную зону, не знаешь? Не знаю. Это вот отель Фаунс. Да. симпатичный а, да? да вот а это, это ты ага. Да мы такой не смотрели ты не помню здесь, один здесь бар Ой, какое море у них тут тихо и не никакой свалки как у нас там в самом начале в центре вот тут надо жить на окраине пляжа. Правда, здесь все на машинах приезжают и прямо тут и встают. Да, с сербам, вернее, в грекам, если они приехали на пляж, им везде можно. А это вот Тим Трэвел Старфиш. Вот тут тоже симпатичный какой-то. Нормальные лежат, да. нормально стоят, да. не скучены все в кучу. Никакой свалки, как у нас на Норода пляже. Много, конечно. А здесь Афанасия с Тоже здесь у него есть вот видишь, бар. Свободные апартаменты есть у Афанасия. У нас, конечно, там очень много людей, а здесь на окраине очень хорошо и спокойно. Окраину зашага. Да? Думаю, что здесь живут только сельцы, да? поэтому у них тут так красиво. Мне кажется, что когда мы здесь были, этого еще не было. Да, думаю, что это новое. Да, это так. Uh -huh. Наверное. Ну вот, и тут кончается у нас как бы проминат, а дальше уже такая зона совсем. Вот тут даже шлагбаум какой-то ставит. Правда, вот тут знак да, въезд запрещен, но он так замазан, что можно сказать, остаянка да. а запрещена. Да. Остановка. Остановка даже. То есть не вообще. только что останька, вообще даже при, приостановиться нет. нельзя. Вот, видите, вот здесь вот у нас такой пляж. И это называется Позидона Океаника. ну. Это, но... это Таунхаус. А, ну да, на две половины, да? Да. Угу. И вон там еще сзади их. Так что вот тут понастроили уже, и вот там еще. Это, видимо, новая застройка сейчас. А номера все сербские наши да, а машины... Машины все из Сербии. Это зона, я так понимаю, сербского отдыха. Сербы здесь живут, в Греции. И весь этот комплекс, а аэртафик это их. Да, это, наверное, их парковка. Так, ну, вот Тут свободная зона, все приехали, уехали, купаемся. Так что поселок Полихрона вырос с тех пор, как мы давно в нем были три года зону, назад. Мы в эту зону не да, не ходили, да, правда. Но мне казалось, что тут и ходить было особенно никуда. Но сейчас вижу, что море одно и то же везде. Какая разница? Это бухта огромная, Полихронная, правда? Конечно. А вот тут еще свободное место, которое будет тоже застроено, скорее всего. Вот опять мягкие лежаки. А я думаю, эти лежаки вот этого барана, она тоже... Да, чем ближе к центру, тем гуще заселен этот поселок и пляж его залежен. Но чем дальше по краям, тем свободнее. И то, что лежать можно в любом месте, это очень хорошо. Не обязательно лежать на пляже отеля Саммер Бич, поэтому, наверное, в этом все. Да. Значит, была еще и Анастасия один. Наверное. Анастасия один вот там. Так, вот опять длинного солнышко и мы походим, подходим к концу пляжа. Единственный недостаток, я здесь вижу, что на пляже много вот такого камушков. вода прям такая прозрачная, даже видно. Да, здесь еще Мимо студии. кстати, вот это тоже можно было арендовать. Какая-то сфотка. Да, вот это можно было снять тоже. Эти студии. Вот тут видишь, какие пальмы. Супер. Канфей бар. Да, да. Кто? Ну, один лежак, да. 5, 5, 5. да что ты? Так написано. Да. А если мы кушаем в баре, что не, не, нам не будет скидка? Да, не будет. А вот тут сколько санбур? 10 центов. Такие кровати. Да. Тут можно и ночевать. Точно, это же место для ночлега О, Слушай, а вот здесь-то как называется? Я хочу вот здесь виллу. Можно ли виллу? Правда, здесь ни одной пальмы нет. Но зато лежаки наставлены тут просто. И они все такие толстые матрасики. Просто для сна. И тут вот меню, видишь, есть 10 евро На двоих Вот это вот комплект Я так понимаю, или ты 10 евро Берешь в баре Да, ты думаешь? Думаю, да Спроси, девочка знает Наши граждане Наш, Наши русские Круто, Да Круто, говорит, да? Ну, да? Сейчас я хочу это снять. Это что такое Оливия? Да, вот тут тоже неплохое место. Как его опознать? Оливия. Бич Expense. похоже, это конец, да? Да. А дальше уже там частные виллы, дальше стоят частные виллы. Там даже еще ворота, например. Ага. Ну, по пляжу там, наверное, можно и дальше справиться. Да. Ой, все, хорошо. Ну, пойдем где-нибудь посидим и полежим. 10 евро сделать. Так а мы чекуф попьем. Угу. Прозрачненькая, тепленькая водичка. И вот это конец поселка полихрона. Сейчас мы Хорошо. так поворачиваемся в этой бирюзовой воде и пойдем мы туда, обратно. Наше видео закончилось Спасибо, что путешествуете вместе с нами. Следующее видео будет посвящено прогулке по пляжу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, добра и мира.